Здоровое питание – основа снижения веса, его сохранения и улучшения здоровья. Каждый прием пищи должен выглядеть как тарелка здорового питания, о которой я вам сегодня расскажу. Тарелка здорового питания или правила тарелки позволяет грамотно и легко контролировать количество съеденной пищи, без подсчета калорий. Практически все рекомендации по похудению включают в себя схематическую тарелку, это несложное руководство к употреблению пищи, основанное на знаниях науки о правильном, здоровом и сбалансированном питании. Правило тарелки идеально подойдет для тех, кто не любит считать калории или у кого на это просто нет времени. Она подойдет для тех, кто не любит взвешивать продукты или вести дневник питания. Гарвардская тарелка поможет привести организм в лучший вид, без мучений и различных сложных методик. Тарелка здорового питания также позволяет соблюдать правильное количество не только употребляемых калорий, но и соотношение белков, жиров и углеводов. Конечно, это не идеальный способ подсчета, однако именно он позволяет максимально правильно употреблять пищу. Плюс поможет сэкономить огромное количество времени, а возможно даже и нервы. А еще вы узнаете, что съесть, чтобы похудеть. Метод одной тарелки был разработан американскими диетологами. Которые сочли, что главными причинами набора лишних килограммов является переедание из-за больших порций еды и неправильное соотношение белковых и углеводистых продуктов. Правила диеты ограничивают объем блюд. В основные приемы пищи первой закусочной тарелки диаметром не более 20-24 см при условии правильного соотношения белковых продуктов. Гарниры и овощей, такой объем полностью удовлетворяет потребность организма в калориях и необходимых нутриентов Для обеспечения правильного соотношения различных компонентов тарелка условно делится на несколько частей, которые заполняются источниками протеинов, сложных углеводов и витаминов. Норма жиров восполняется за счет растительного масла, которое добавляется к овощам или углеводистым продуктам, кашам, бобам и прочее, и небольшого содержания животных липидов в нежирном мясе и морепродуктах. Диета одной тарелки позволяет сократить калорий без ограничений в питании и стресса, наладить пищеварение, сформировать новые пищевые привычки и уменьшить объем желудка. Простота медленно снижает вероятность срыва и переедания. Плюсы. Сбалансированный рацион с использованием доступных и привычных продуктов. Возможность готовить блюда по предпочтениям. Благоприятно сказывается на здоровье ввиду отказа от жареных и жирных блюд. Отсутствие противопоказаний. Постепенное снижение веса. Формирует правильные пищевые привычки. Минусы. Отсутствие строгих ограничений. Некоторые неправильно трактуют, поэтому не достигают результатов. К разрешенным продуктам на диете относятся нежирное мясо, крончатина, курятина, индюшатина, говядина и телятина, маложирная свинина, рыба, ментай, треска, хек, судак, окунь, кефаль, форель, семга, скумбрия, морепродукты, креветки, кальмары, устрица, морской коктейль, осьминоги, Яйца, творог с жирностью не более 5%, кисломолочные напитки, нежирный кефир, ряженка, несладкий натуральный йогурт и обезжиренное молоко. Соевые продукты. Тофу, растительное молоко, соевый гуляш, бабы, чечевица, нут, фасоль, горох, овощи, сельдерей, огурцы, зеленый горошек, салатные листья, рукола, лук-порей, шпинат, различные виды капусты, свекла, морковь, спаржа, кабачки, баклажаны, помидоры, авокадо, болгарский перец, тыква. Грибы, гарнир, гречка, картофель, овсянка, ячменная и рисовые каши, хлопья и мюсли, фрукты: яблоки, апельсины, абрикосы, персики, вишни, черешня, мандарины, киви и ягоды: ежевика, малина, клубника, смородина. Совместимость продуктов питания в небольших количествах допускаются маложирный сыр, брынза, диетическая моцарелла и нежирный твердый сыр, сладкие фрукты: бананы, виноград, картофель и хлеб. Между приемами пищи разрешается употреблять воду и несладкие напитки, морсы, компоты, травяные настои, мятную, лимонную и имбирную воду, отвар шиповника, употребление чая и кофе допускается, но без сахара и не более 2-3 чашек в день. Полезные масла употребляйте в умеренном количестве, выбирайте растительные масла, подсолнечное, оливковое, кукурузное, рапсовое и другие. Старайтесь избегать гидрогенизированные масла, они содержат трансжиры, а пониженная жирность не всегда хорошо. Больше жидкости. Не забывайте, что жидкость – это не только вода, но и кофе, чай, овощи. Снизьте до минимального количества сладкие напитки, особенно газированные. Это пустые калории, которые не приносят никаких полезных элементов. Ограничьте молоко и молочные продукты, но не отказывайтесь от них полностью. Активность – это не всегда спорт. Достаточно увеличить количество шагов до 10 тысяч в день. Заниматься спортом стоит, только если он приносит положительные эмоции, а не изнуряет и вводит в состояние стресса. Такая простая тарелка поможет вам составить грамотное, правильное питание без подсчета калорий. Правила тарелки позволят не беспокоиться за съеденное. Вам не понадобятся кухонные весы и постоянное вычисление калорий. Все быстро и удобно. Как делится одна тарелка? Тарелка, которая подается во время основного приема пищи, делится на 4 части. Первую из этих частей занимают белковые компоненты. Вторую – гарнир из углеводистых продуктов, а оставшиеся – овощи. Масса порции продуктов, которая помещается на четверть тарелки, составляет не более 100-130 грамм. Метод тарелки можно комбинировать с другими принципами правильного питания. Например, Раздельным питанием. В этом случае рацион придется видоизменить, последовательно комбинируя белковые продукты и гарнир с овощами. Соотношение продуктов при этом может поменяться. В один из приемов пищи худеющие могут съесть две части углеводов, а в другой две части белков. Овощи должны занимать 50% тарелки. Они хорошо заполняют желудок и дают ощущение сытости, что позволяет без ощущения голода сократить калорийность потребляемой пищи. Овощи служат основным источником витаминов и пищевых волокон. Которые регулируют скорость метаболизма и функцию кишечника Чтобы исключить переедание, овощную половину тарелки необходимо съедать до гарнира Овощи рекомендуется есть сырыми вместе с кожурой Или готовить щадящими способами на гриле, в духовке, в паре или мультиварке Жарить их на животных и растительных жирах запрещено В салат разрешается добавлять небольшое количество оливкового льняного Тыквенного или кукурузного масла, холодного отжима. Гарнир. Гарнир занимает 25% тарелки, однако допустимо снижение его доли до 20%. В сокращении количества углеводистых продуктов возможно в тех случаях, когда чувство сытости наступило раньше. Чтобы не ограничивать потребление овощей и белковых продуктов, небольшое количество гарнира необходимо оставлять на тарелке, чтобы съесть в последнюю очередь. Порция гарнира может состоять из картофеля, риса, овсяной, ячменной, пшеничной или гречневой каши, макарон, хлеба, несладких хлопьев и бобовых. Для эффективного похудения подходят только некоторые виды хлебобулочных и макаронных изделий. Цельнозерновой, ржаной и отрубной хлеб, сухие цельнозерновые хлебцы, макароны и спагетти из твердых сортов пшеницы. Как и овощи, углеводистые продукты не следует поджаривать. Крупы можно запаривать или замачивать, отваривать в молоке или в воде. Картофель и бобовые варить и запекать. Для снижения гликемического индекса хлеба его рекомендуется предварительно замораживать, а затем подсушивать в тостере. В порции каши, бобов, макаронных изделий или картофеля можно добавлять овощные соусы и небольшое количество жира, растительного или сливочного масла. Белок. Белковые продукты обеспечивают наиболее длительный период сытости и предоставляют организму материал для восстановления и роста мышечных волокон. Порция белков не должна превышать от 120 до 150 грамм, что соответствует 25-30% объема тарелки. Это количество соответствует одному стейку из красной рыбы или говядины, крупной паровой котлете или четверти куриной грудки. Некоторые блюда, например, фаршированные перцы, суп или спагетти с морепродуктами, позволяют сочетать белковые продукты и гарнир. Позволяет уменьшить отечность, отслеживать потребление хлеба и кисломолочных напитков. В сутки необходимо употреблять не более 5 тонких ломтиков хлеба и... 0,5 литров кефира, ряженки или йогурта. Исключить сладкие перекусы. Употребление чая со сладостями может незаметно увеличить энергетическую ценность рациона от 50 до 100%. Причем большая часть поступивших в организм углеводов за счет быстрой усвояемости превратится в жировые отложения. Чтобы избежать набора веса, следует заменить сладости овощными снеками фруктами, небольшим количеством гранулы, сухофруктов или орехов. В качестве перекуса также можно выпить стакан кефира или йогурта, заниматься спортом. Достаточное количество калорий, белков и углеводов в рационе позволяет заниматься любыми видами спорта, без ограничения, нагрузок, во время диеты. Для похудения рекомендуется сочетать нагрузки и силовые упражнения с небольшим весом. Примерное меню на день. Во время диеты одной тарелки рекомендуется есть не чаще 4 раз в день. Перерывы между приемом пищи должны составлять от 3 до 4 часов. Меню на день может быть построен следующим образом. Завтрак. От 30 до 40 грамм зерновых хлопьев. Омлет из крупного яйца и молока. Салат из капусты, огурцов и сладкой кукурузы. Кофе. Обед. 300 грамм овощей с куриной грудкой и картофелем, салат из помидоров и сладкого перца, полдник, 200 грамм малины или фруктовый салат из апельсина и киви, одна чашка несладкого йогурта, ужин, овощную рагу, порция риса и кусочек филе, хека на пару. Между завтраком и обедом допускается небольшой перекус из одного фрукта и 3-4 орехов. Он позволит сохранить нормальный уровень глюкозы в крови и высокую работоспособность. При сильном ночном голоде или большом промежутке времени между ужином и сном рекомендуется выпивать один стакан кефира или теплого травяного отвара с одной чайной ложкой меда. Понравилось видео, ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!